Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео расскажу про интересную монетку. Называется Devant Coin. Сокращенно DEV. Монета у нас не новая. Почему я раньше про нее не снимал видео, хотя я про нее как бы, уже давно знаю. Потому что а, как бы неинтересно мне было пост майнинг и мастерноды. Ну, на самом деле, сейчас все набирает обороты. И он скажу потихоньку, даже возможно будет вытеснять майнинг. Но, тем не менее, он сейчас даже в некотором смысле прибыльнее, чем майнинг. Хотя, опять же, смотря, что майнить. В общем, что у нас по проекту? Проект, конечно, сейчас крутой. Как говорится, это тот шиткоин, который у нас зашел, и сейчас у нас уже на CoinMarketCap есть. Здесь у нас по проекту есть кошельки даже на Android и на iOS, то есть на любой вкус и цвет. Реально проект хороший, им занимаются. Все идет у них на ура. Ладно, по спецификации у нас здесь Proof of Stake. Время блока 60 секунд. Всего монет 88 миллионов. На мастер надо 5 тысяч монет. Ну при теперешнем курсе одна монета стоит примерно где-то около 6 долларов. То есть мастер-нодо будет стоить 30-ку зелени. Конечно, блин, надо было тогда на старте этим всем заниматься. Ну, как говорится, кто же знал. Так, когда она стоила, скажем так, подешевле. В общем... С мастернодой мы пролетаем, но можно будет попробовать еще по постмайнинг. То есть, немного прикупить монет, хранить их, и они будут сами себя, получается, стакать. Что у нас по блокам? Как у нас здесь, тут у нас по блокам написано, с какого по какой, как будет делиться награда. 50 на 50, потом 40 на 60. То есть, у нас, скажем так, выигрыш все равно идет мастернода, потому что она стоит бешеных денег. И в итоге потом мастерноды будут неплохо так копать баблишко. Так, ладно, с этим мы пока пролетаем. Также здесь есть кошельки. И кошельки будут, скажем так, жесткие. Возможно, даже уже есть жесткие кошельки. То есть эти легенды на которые прям как на флешку закачал, и все, и все отлично, у тебя лежит. Ну, нам пока это не интересно. У нас еще там, скажем так, больших денег нету, чтобы хранить на флешках на этих. Но тем не менее они есть. Также смотрите, что еще. Бирж уже довольно таки хорошее количество и биржи не Gravix, а сразу такие как Cryptopia, КриптоБрайдж, CryptoBrights, StockExchange и Tracea тоже. Самые активные торги идут это на криптопе, затем идет CryptoBrights. Но остальные, скажу так себе, там не особо торги идут, но об этом немного попозже расскажу, как можно даже без больших вложений, скажем так, на этой монете уже позаработать. Ну а вообще, что нам тут обещают? Мастерноды, супербыстрые транзакции, все у нас, как говорится, шито-крыто. То есть у нас пост, мастерноды это. И сама система у них полностью анонимна. То есть у нас здесь Dark send. И что еще хотел сказать? Ну как бы система защищена и должна работать как бы хорошо. По дорожной карте. Как бы они начали развитие раньше, но топик появился у них на форуме только 16 февраля скажем так только они начали оживать кошельки все листинги все у них как запланировано все так они делали сейчас у них техническая этот разработка идет белой бумаги посмотрим какая у них там белая бумага появится опять же это повлияет на цену сразу цена должна быть повыше вверх по любому должна пойти тем более сейчас как бы весь рынок криптовалюты скажем так оживает После весеннего и зимнего застоя сейчас начинают колебаться курсы, но что скажу, биток лучше придержите, потому что либо там альты придержите, не сливайте их, потому что вот-вот скоро должен пойти рост и рост должен быть неплохой. Ну а там вы уже сами надумайте, когда вам стоит э, выйти, допустим, с какого-нибудь альта, либо с битка. Так, ну на дальше мы пока заглядывать не будем. На дальнейшую дорожную карту могут заглядывать те, у кого, конечно, будут реально большие инвестиции. Но это пока не для нас. Но, тем не менее, развитие идет хорошо. Также у них все есть гайды а, по настройке, мастерноды. Ну, блин, я не знаю, кто сейчас все будет настраивать. Тридцатку зелени стоит это мастернода. Ну, все же, по крайней мере, попробовать можно. Также у них есть социальные сети, дискорд. Кстати, в дискорд у них движуха хорошо идет, у них хорошо развит Twitter, э, в Telegram я не знаю, я там них не гасал в Телеграме, Facebook тоже не смотрел. Но в основном смотрел я Discord и Twitter. Я скажу, люди начинают заходить и довольно-таки много людей начинают в этот проект вкладываться. Темка на форуме, как я говорил, 16 -го числа была. Здесь в принципе, то, все то же самое, как и на сайте, то есть здесь как бы ничего большего интересного здесь не увидим. Ну ссылочки все оставлю как бы для общего развития будет полезно также вот на мастер онлайн да у нас вот эта монетка Она, как видите ну я сказал примерно тридцатку зелени стоит мастернода. окупаемость за 25 дней вы себе тут и можно сказать вернете поэтому люди так и влетают бешеными там скажем так свои берут активы приносят с одних монет в другие ну, как видите, видите, насколько она проседала, да, по 70 центов была. То есть, если бы в этом промежутке зайти, прикупить, тогда монету сейчас, с вами понимать, это просто колоссальные бабки. Ну и должен быть еще небольшой откат, по крайней мере, я на него надеюсь. После небольшого отката можно будет немного прикупить и зайти. А там, вот сейчас еще чуть попозже расскажу, как даже при теперечном курсе можно немного заработать но опять же смотря кто сколько будет закидывать бабла то ты будет больше иметь процент в общем и что хотел сказать еще до записи видео да я смотрел было 494 мастерноды начал записывать 512 мастернод то есть люди там обороты вообще от бешеные до вот, торгов вот сейчас как видите да торгов уже на за сутки на полмиллиона долларов грубо coin market кап у них 56 миллионов и немножко в цене она подросла жесть это 53 биткоина по теперешнему курсу то есть проект вообще живет и развивается сейчас глянем ну вот видите кто-то с мастернодой получается видимо вышел либо она просто отлетела сейчас 510 показываю только что было 512 так что у нас дальше насчет дискорда смотрите у них дискорд 14 тысяч людей то есть в онлайне полторы тысячи сидит это как стабильно и дискорд у них развивается то есть тоже, опять же, перед записью видео у них в Discord было там 3 900, я не помню, 50, кажется. Сейчас уже больше. Сейчас обновим уже 1424 тысячи, то есть полторы тысячи сидит с лишним. Блин. И, кстати, там смотрел у них на форуме, читал, у них там, это их Discord, они там должны скоро проводить какой-то аэродроп. Аэродроп довольно-таки неплохой не, не маленький, то есть там хорошие папки не должны пораскидывать. То есть где-то если... Кажется, последнее место там около 100 баксов. Это минималочка. То есть это уже как бы интересно. Твиттер. Твиттер у них тоже развивается, растет. Твиттер у довольно-таки, скажем, начинает оживать, активничает. Интересные новости. У них закрепленный твит. 300, скажем так, этих, как они тут называются, ретвитов, лайков 1100 и 346 комментов. То есть, блин, ну реально классно. Я думаю, наверное, с некоторых, Скажем так, проекта выйти и часть своих, скажем так, средств загнать сюда, попробовать, посмотреть, что получится. Так, в общем, что у нас по биржам? Разница в чем? Вот Cryptopia, да, цена, по которой покупает ордера, и вот у нас CryptoBright, тоже цена, по которой покупает у нас ордера. В принципе, можно попробовать тут как получается у них биржи не всегда работает одинаково на каждой бирже курс по-разному немного плавает то есть если у кого хорошая сумма денег можно на одной бирже купить вот как вчера было сейчас средняя стоимость монеты это 6 баксов да пускай будет так на этой бирже она была 6 баксов на криптопе она была 570 565 570 то есть, можно было, и там я реально смотрел, это не то, что, знаете, как ошибка там какая-то. Я реально смотрел, там было дешевле монета. То есть, ее можно было купить, допустим, на, не знаю, там, если у кого большие деньги, там, на 5-10 тысяч долларов, просто купить ее там, перевести сюда, да, с учетом потери там комиссии, как, как комиссии на этой монете, это минимальные вообще, там просто оценки какие-то. Перевести сюда и здесь продать. То есть, уже можно было посчитать, неплохо так зеленки в карман себе приумножить. Так что тоже такой вариант, как заработка можно рассматривать. Надо мониторить биржи, на которых есть и на которых какая цена. И смотря какие идут торги, чтобы не влететь. Вот. Потому что может быть цена будет там немного меньше, но торги здесь не будут такие активные. Но тем не менее 5 биткоинов за сутки, я скажу тоже так, это неплохие торги. Но опять же, если здесь в принципе по сравнению с крипто это небольшой объем, тогда лучше на большую сумму здесь не заходить, чтобы можно было скажем так быстрее продать если купить там подешевле здесь продать то есть как бы большим количеством монет здесь можно посидеть немного и выхлоп будет поменьше так мужики но ну пока у меня вроде на этом все в общем информацию вам, скажем так подкинул можете подумать как вы будете допустим зарабатывать либо вам это вообще-то вот интересно или не интересно если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Я отлично возьму, скажем так, свои бабки. С других монет немного выведу. Переведу сюда. Попробую. Надо будет посмотреть, как на них пост работает. Ну, в общем, с этим разберемся. Надеюсь, поддержите видос лайком, подписочка на канал. Давайте, мужики. Всем удачи, всем профита, всем пока.